Здорово. Прежде чем смотреть это видео, в котором ты увидишь Макса Красочкина. Это мой сенсей, мой наставник, отчасти один из моих духовных учителей. Следующая информация. Значит, смотри, я хочу пригласить тебя на тренинг, который будет в ближайшее время в Москве. Очередной тренинг-практика. И пару слов об этом. То есть, мы в моем проекте давно уже ушли за рамки пикапа, так скажем так, вот. В в такой в классической формулировке да как просто съемы телочек и так далее 30 процентов группы 40 с плюсом это состоявшиеся во всех отношениях мужчины которые пришли ну, решить какие-то свои проблемы с личной жизнью кто-то найти себе жену кто-то погулять и так далее очень большая доля тренинга состоит из глубокой психотерапии то есть очень многие задания и занятия, то есть то, чем мы там занимаемся, оно связано с проработкой твоих детских страхов, негативных убеждений и всего того дерьма, который мешает тебе комфортно и легко общаться с девушками. То есть по большому счету девушки – это следствие, да, то есть мы же все понимаем, что женщины, и самое главное в жизни, это то, что должно быть must have, то есть просто… У людей это вызывает столько переживаний, столько боли, столько проблем, потому что у них этого нет. То есть, а девушка или любимая женщина, или там женщины вокруг, они должны быть как само собой разумеющиеся, потому что, ну, ты же хочешь быть счастливым. И для этого мы пригласили Максима Красочкина в этот раз. Мы регулярно приглашаем каких-то спикеров, которые занимаются, скажем так, проблемами с сателлитами, потому что... Это не только техника, как подойти, что сказать и так далее, это в первую очередь работа с твоей головой. И для того, чтобы ты получил качественный результат, мы очень качественно прорабатываем все, что есть в твоей голове, все, что тебе мешает. Итак, значит, смотри этот видос. В ближайшее время стартует тренинг практика в Москве. Для того, чтобы записаться на него, ссылка под этим видео. Оставь заявку, с тобой свяжутся, пройдешь собеседование. И мы с тобой увидимся на тренинге, где вместе будем делать практические задания. И это будут самые невероятные, самые насыщенные, самые эмоциональные, самые тяжелые и самые полезные 4 дня, 3,5 дня, которые были в твоей жизни. Больше 80 девушек пройдет за тебя в формате тренинга. Остается только позвонить и приехать. Все, пока. Давайте я расскажу, как у меня это было, да, какую пользу мне принесло, принесла духовная практика. Окей. Есть медитации какой нахер практический смысл от медитации? В принципе, когда я начинал, мне хотелось следующее. То есть я не думал медитации, не медитации. Мне нужна была энергия. То есть я говорю, я хочу энергию для того, чтобы как можно больше телок. Чтобы их соблазнять, не знаю, взглядом. Было у вас такое, что вы там взглядом могли девушку позвать или еще что-то? Есть энергетика? Есть энергетика? Да. Ну, наверное. наверное. Вот. Ну, смотря, Смотри, по поэтому твои вопросы начинаются вот отсюда. Значит, поехали. Мне было интересно просто количество женщин в моей койке. Да, и вот что-то с этим связано. Значит, я медитирую, медитирую, медитирую. Приходит энергия. Что такое энергия? Да? Что такое в моем понимании энергия, чтобы вы знали? Энергия – это не то, что я много действий делаю. Да? Это не то, что я там суетной, как будто бы я принял какие-нибудь таблетки быстродействующие. <клёх> энергия – это спокойствие, восприятие. Януш Корчак – это известный детский психолог, который там писал сказки, и который, которого забрали в Треблинку, это концентрационный лагерь, и который вместе с детьми зашел в газовую камеру. Значит, представьте себе, то есть стоит психолог, у него на руках один ребенок, да, и он ему рассказывает сказку. Стоит рядом еще какая-то группа детей, и он их успокаивает. К нему подходит немецкий офицер и говорит, здрасте, я знаю, кто вы такой, я читал ваши сказки, вы можете идти он говорит, чувак, я, я их не брошу. То есть это чувак, который абсолютно спокойно идет на смерть, зная, что ожидает, идет вместе с детьми на смерть. Это энергия. То есть спокойствие, есть жизненные вызовы, да, и спокойствие, восприятие раз, различных жизненных вызовов – это э, энергия. Чем больше у меня энергии, тем более сложные жизненные вызовы я воспринимаю спокойно. В моем понятии это вот так. То есть сила духа, другими словами. Значит, и медитация, она это дает. То есть я начинаю заниматься, я начинаю заниматься постепенно. У меня происходит следующее. Еще одна метафора, да, чтобы вы понимали, что это такое. Да? Человек. Представьте себе такой кристалл. Представьте себе лазер. Mål. Что такое лазер? Это ну, некий кристалл. Если устройство брать, да, то у него с одной стороны там, линза э foi, непрозрачная, с другой полупрозрачная. Запал э и система, которая поднимает атомы, поднимает электроны на высокий энергетический уровень. Затем при помощи запала, короче, все это дело, электроны падают на стабильный уровень. Вот эта разница в энергии, она в виде излучения начинает э, внутри кристалла многократно отражаться до тех пор, пока не выходит через единственную точку, которая узко сфокусирована вдоль оси кристалла. Вот. Если кристалл чистый, да, если в нем нет примесей, то все это происходит легко. Да. Если в кристалле есть примеси, тогда э, энергия бьется о частичке грязи, назовем это грязь, э, отдает туда свою энергию, Частички грязи начинают разогреваться, и если кристалл достаточно грязный, то его может, он может и его может порвать, он взорвется. Если вы, как человек, имеете частички грязи, частички грязи, ревность, злость, собственничество, страх, жадность, то есть что-то такое, что, ну, то есть, что включает, не включает, это производит ваши эмоции и чувства. Если вы влюбляетесь в девушку, если вы увидите девушку, если у вас есть ревность, да, вы становитесь более ревнивым. Если с ней что-то не так, если она задержалась, если там она смеется где-то, на вас поглядывает, ваша ревность начинает в вас кипеть. Чем сильнее вы ее любите, тем больше энергии производите, и тем больше вас колбасит. Может, инстинкты это просто? Сейчас, секунду. Тем больше вас колбасит. Согласны? Согласны. И тогда человек делает следующие вещи. Он ограничивает в себе энергию, то есть он себя ужимает для того, чтобы не испытывать вот этих самых сильных эмоций. Медитация это процесс убирания грязи. Когда вы грязь потихоньку убираете, убираете, убираете, убираете, вы становитесь более чистым, как кристалл, и вы можете пропускать через себя большее количество энергии. Значит, я начинаю медитировать, я начинаю из себя убирать все вот эти вот вещи. На тот момент у меня уже был достаточно серьезный опыт и знакомств, и соблазнений, и всего остального. Но у меня при взаимодействии с женщинами, то есть негативные паттерны, они все равно включались. И вот, короче, я их потихоньку вычищаю, вычищаю, вычищаю, и я становлюсь просто спокойным и раскрытым чуваком. Спасибо. Я в целом, то есть, ну, я от женщин ничего не ожидаю. То есть я делаю то, что хочу. Я проявляю себя так, как хочу. И вокруг меня образуется группа девчонок. То есть если раньше до этого у меня там три девчонки или пять девчонок, и это было, была головомойка и геморрой, то когда образуется, то, есть, то когда я чистый становлюсь, вокруг меня их образуется 20 это становится очень легко и спокойно. То есть если три, то я одной сказал одно, другое другое, мне нужно постоянно помнить. А тут, короче, я нахожусь в любви к себе, я себя люблю, я проявляю себя так, как хочу, и людям от этого еще больше нравится. То есть ко мне наоборот, ну то есть я становлюсь как магнит. Ко мне приезжают какие-то, кто-то кто замужем, кто-то с кем-то я просто сексом занимаюсь, кто-то красивый, я от них ничего не требую. У меня наоборот, то есть у меня... Я сижу, короче, то есть, ну, я сижу с девчонкой, общаюсь, мне звонит другая. Да? Я беру прям при ней трубку, снимаю, короче, и спокойно разговариваю. Говорю, слушай, говорю, тут хотят приехать. Она говорит, да пусть приезжает. Бах, приезжает, короче, девчонка, общаются. Ну, то есть... На востоке притча, да, что лодка пересекает бушующее море. Если в лодке есть э, ну, становится, то есть, паника, да, люди боятся умереть, но если в лодке есть хотя бы один человек, который сохраняет присутствие духа, который спокоен, спокойно командует, всем говорит, что делать, то все остальные тоже успокаиваются. Вот Вы становитесь вот таким самым человеком, который сохраняет полностью присутствие духа. То есть девчонки, они перестают ревновать друг к другу. То есть из-за того, что вы спокойны, все вокруг вас тоже успокаивается. Вы получаете ту личную жизнь, которую хотите. То есть у меня до этого... Я на самом деле осознал, что я всю жизнь хотел только одного. Я хотел быть самим собой, чтобы меня любили женщины. Чтобы я был таким, какой я есть не показывал себя каким-то, не показывал себя мужиком, не показывал себя веселым, когда мне грустно, не показывал себя богатым, когда у меня нет денег или еще что-нибудь. То есть быть, а не казаться. Чтобы я был таким, какой я есть, и меня принимали, и меня любили. И я оказался вот в этом состоянии. Я спокойный, я такой, какой я есть, я себя люблю, и меня тоже, меня тоже начинают любить. Сейчас я закончу, вот у меня последние, последние два слова. И... У меня выстраивается система, где у меня 20 девчонок, которые борются за мое внимание. С кем-то я просто хожу в клуб, с кем-то я просто тушу. Вот. У меня э 8, 8 в отношениях, ну, то есть мы с ними там как-то более плотно, более плотно варимся. И появляется 9, и я понимаю, что я ее люблю. Я понимаю, что ну, то есть вот, я тогда еще не знал, что это мать моих детей. Вот. Я просто понимаю, что меня к ней тянет больше, чем к остальным. Я сижу на Казантипе, у меня с одной стороны девчонка, которой 22 года, которая танцует на главном танцполе, вот. с другой стороны там 18 лет, мы сидим пьем шампанское, провожаем солнце, а я понимаю, что я скучаю по той, которая осталась в Москве. Вот. И потом то есть мы встречаемся, и у нас там пошел роман. Сейчас я с ней живу, у меня сейчас с ней ребенок, все такое. Теперь я готов к вопросам. Вот у меня вопрос, ты сказал, что ты пришел к такому состоянию, когда ты себя любишь, принимаешь таким, какой ты есть, то есть без, без надевания масок, там без вот этой вот фигни, у меня просто такая тема есть, ну не до конца проработаю. у меня вопрос как ты к этому пришел, то есть благодаря вот медитациям, вот этим вот саттери, по-моему это называется, и, или благодаря чему-то еще, и сколько по времени вообще это занимает, вся эта история? Значит, процесс индивидуальный. У меня это заняло примерно полгода, то есть полгода активных медитаций. Значит, что нужно? То есть необходимо две вещи. Необходима техника, которая будет приводить вас в состояние духа, в состояние любви к себе. И для этого я использую вот японский дзен. И в моем понимании самая лучшая техника на сейчас, это, ну, то есть я сейчас называю это интенсив, я сейчас их переделал, то есть до этого это был Сатори, да? сейчас я переделал эту практику, сделаю помощнее. Чуть помягче с одной стороны, но с другой стороны, то есть более адаптированная она для современных людей. Вот, Володя на ней был. Три раза. Три раза. Вот. Необходим инструмент, которым вы приводите себя в порядок, это раз. И второе, нужно выходить из этого контекста, ну то есть выходить... И в этом состоянии общаться с девчонками, сохраняя состояние. А да. Это вот тебя касается, Сани, ну и всех остальных Сатри, потому что Макс сейчас будет про это рассказывать. То есть, ну, он что-то свое расскажет, я просто переживаю, что то есть, что это мне дало, да, ты, про это состояние любви и так далее. меня его никогда не было, не хватало, и вплоть до того, что как бы, если ты так живешь с раннего детства, то ты даже не можешь идентифицировать его, понять как, ну, как, блядь, грубо говоря, ты прокатился на тачке, ты понимаешь, как это пиздато, и ты хочешь эту тачку купить, ты помнишь эти ощущения. То есть ты знаешь, куда тебе надо идти. А тут ты я не даже знаешь. не знал, как выглядит эта любовь к себе, потому что, блядь, я ее реально никогда не испытывал. То что мне дало сатрик, то есть у меня было, ну, я был три раза, в каждом было по-своему, но у меня, в, скажем, приходили те состояния, вот охуенные состояния, то есть они для меня настолько новые, что когда ты первый раз испытываешь что-то, ты не можешь это идентифицировать. То есть ты не можешь это назвать каким-то человеческим словом, потому что ты не понимаешь, что это за хуйня, но оно настолько вот именно на уровне ощущений прикольное и пиздатное, что ну, как бы, это, ну, невероятное ощущение. Да? То есть вот они там приходили, эти состояния, и как бы что мне это дало? После этого я хотя бы понимаю, как это как тест-драйв, понимаешь? То есть я как бы понимаю, блядь, это было так пиздато, я хочу это испытывать чаще, больше, там, ну, еще регулярно и вообще в этом жить. И это вот такие состояния, которые тебе как бы дают почувствовать, как это так, когда ты себя да. любишь, блядь, просто, потому что ты есть вот все, то, что я хотел вставить. Макс, спасибо за лекцию, меня зовут Раф. У меня два вопроса. Первый Первый вопрос. Uh, дай, пожалуйста, практически какие-то первые шаги. Мы, мы, мы тут через три дня все не знаю, разъедемся, разлетимся. С чего начинать медитацию? Я понимаю то, что это важно, но вот эти первые шаги, с чего начать? Uh -huh. До сатури я пока не доеду, возможно, в будущем. Но uh -huh. вот, вот первые шаги. Это вопор, вопрос номер раз. Вопрос номер два, он такой актуальный. Я слышал недавно про... Uh, ты слышал про но фаб движение? Вот на Западе оно популярно. То есть, да, люди не дрочат. Здесь вчера, когда мы начинали тренинг, Юра сказал: первое правило – не дрочим. Скажи Всем, свою точку. На Востоке вот у меня просто научный руководитель, он индус Ситх. У них это вообще не практикуется. Вот твоя точка зрения по поводу действительно. Энергия, да. Знаю. Я, как понимаю, если мы этого не делаем, мы эту энергию направляем на женщин. <связан> ну, либо да. другие какие-то. Значит, смотрите. <связан> да, спасибо большое. Uh, спасибо за вопрос. Начну со второго. да. Uh, значит, потому что первый будет длиннее. Что такое uh, энергия? Да? Это спокойствие в восприятии какого-то uh, вызова. Куда энергия уходит? Наш ум постоянно за что-то цепляется. Да? И одна из вещей, за которую он цепляется, это за секс. Вожделение. То есть мужики общаются по работе, да, и там у них 90% общение, общение, процентов общения идет у женщинах. Да? О том, как кому-нибудь вдуть, не вдуть и все остальное. И даже если не общаются, просто мысли в эту сторону уходят очень много. Поэтому техника полового сексуального воздержания, она называется брахмачари по науке, по науке, по индийской науке. <coughs> Поэтому э, вы, по сути дела, пытаетесь сделать какое-то дело, то есть собрать энергию, но носите воду в дырявом ведре. Э, и представьте себе, что ведро и вот одна из дырок – это секс. И через нее много внимания уходит. Если вы э, заделываете дырку секс, да, то есть вы о сексе не думаете. Представь себе, что происходит в твоей жизни, если ты о сексе, когда это к делу не относится, не думаешь. То есть там, не думаешь на работе, не смотришь порнуху, не теряешь время на это. То есть у тебя образуется ну, там, куча, куча энергии, куча сил. Во-первых, то есть ты не выбрасываешь свой тестостерон, потому что, по сути дела, представь себе, то есть организм делает нечто, да, он делает, у тебя из организма забирает все самое лучшее для того, чтобы это выбросить. И одна мелкая из миллиардов частей способна родить новую жизнь. То есть это ты берешь, отдаешь достаточно много сил просто на физическом, на химическом плане. Вот. Плюс еще ментальные силы сюда много уходят. Если ты эту штуку постепенно купируешь, ну то есть закрываешь, то у тебя становится много времени, сил, энергии, внимания, у тебя тестостерон прыгает. На самом деле, то есть на этом тренинге нужно запрещать, запрещать ну, то есть вводить сексуальное воздержание недели за две, потому что тестостерон начнет прыгнуть только на вторую неделю. А еще лучше, если ввести еще немножко голода. То есть, если у вас здесь либо здесь хреново кормить, либо короче, за пару дней до этого ограничить в еде, короче, или не кормить вообще и убрать сладкое, то у вас тестостерон прыгнет значительно быстрее. Вот. И вы будете ходить, вы будете общаться по-другому, вы будете смотреть на людей по-другому. У вас будет совершенно другое состояние. Я сейчас прочитаю кусок э, текста. Это чувак, он прожил 120 лет. Это известный э, китайский монах в Чане. Да, в Чань. То есть что происходит, когда энергия не уходит? Я прожил в гроте три года. Все это время я питался сосновыми иголками и зелеными побегами травы. А питьем моим была вода из горных ручьев. Со временем мои штаны и башмаки износились, и у меня осталось только ряса, прикрывавшая тело. Мои волосы и борода отросли более чем на фут, так что я завязывал волосы в узел. Мой взор стал огненным и пронзительным, настолько, что те, кто меня видел, принимали меня за горного духа и убегали. Таким образом я избегал разговоров с посторонними. В течение первого и второго года моего затворничества я испытал много необычных переживаний. Но я воздерживался от, от их анализа и прогонял их, фокусируя ум в одной точке воспевания имени Будды. Это одна из техник медитации. В горных далях и среди болот на меня не набрасывались волки и тигры. Меня не кусали змеи и насекомые. Я не жаждал ничьей симпатии и не ел домашней пищи. Лежа на земле и глядя в небо, я чувствовал, что вобрал в себя мили... мириады вещей. Я испытывал огромную радость, будто был девом четвертого неба Тхияны. Я считал, что самым большим бедствием для мирского человека является наличие у него рта и тела. Вспомнил одного древнего мудреца, который сказал, что его нищенская чаша может заглушить звон тысяч колоколов. Поскольку у меня не было даже чаши, я испытывал безмерную свободу, и ничто не могло мне помешать. Таким образом, ум мой был чист и свободен, и с каждым днем я становился сильнее. Зрение и слух обострились, походка стала легкой, настолько, что мне казалось, будто я летаю по воздуху. Казалось необъяснимым, каким образом мне удалось достичь такого состояния. На третий год я мог совершенно не уставая в свое удовольствие передвигаться с места на место на любые расстояния, куда захочу. Было много гор, на которых можно было остановиться, и диких трав, которыми можно было питаться. Так что я отправился странствовать по разным местам. Так незаметно прошел год. То есть, когда есть... Мы не используем свой потенциал. Мы живем, короче, на мизере, на подсосе. Это можно сравнить с нищим, который там собирает еду на помойке, да? по сравнению с тем потенциалом, который у нас реально есть. Поэтому в теме, то есть, если вы двигаетесь в плане женщин, я бы порекомендовал ну, то есть, я бы порекомендовал Брахмачарию. Кясикон, что? Брахмачарию где-то стодневную. То есть вы берете на 100 дней, ограничиваете, то есть сексуальное воздержание. Поначалу будет сложно. Поначалу ум начнет в эту сторону лезть очень активно. Вам будут сниться сны эротические. Ну, вопрос, да, вы будете ставить в метро, короче, кто-то там прот, ну, то есть пройдет мимо вас, короче, вы понимаете, что у вас встает, короче, просто так, по делу и без дела. Я хотел, Макс, ремарку, что типа, ты говоришь, если вы не думаете об этом, будет так далее, так далее как не думать, когда в какой Пон, сопротивление. Поначалу, поначалу не перестает. получится. Примерно две недели или месяц сопротивление то, то есть ситуация начинает переламливаться. Mm -hmm. То есть до этого напряжение растет, растет, растет. Через две недели, месяц оно начинает чик в обратную сторону. И оно начинает успокаиваться, успокаиваться, успокаиваться. Вы выходите на плату примерно через два месяца. И у вас есть месяцок, чтобы в этом состоянии пожить. Когда я так делал, я впервые начал слушать женщину. Потому что обычно, когда я подхожу, короче, у меня в башке или мысли о том, что ей нужно сказать, или какие-то страхи, или еще какая-то херня. А тут я подхожу, короче, я понимаю, ну, то есть у меня нет к ней ни секса, ни желания, ничего такого. То есть я знаю, что мне еще там, месяц ничего не светит. Вот. И поэтому я с ней общаюсь, и там, я ей вопросы задаю, и вопросы, сука, по делу. И там, если я шучу, да, там я не хочу там с помощью шутки вывести на секс там, или еще. То есть это очень прикольная штука. У меня началось следующее, то есть, ну, то есть, к концу срока ко мне стали просто приезжать домой, они просто стали приезжать домой, валяться со мной в постели или еще Я говорю, извини, но еще, то есть, месяц еще никак. А, ну, знаешь, а, еще а может там, а может по-другому, а может еще что-нибудь. То есть, ну, я с ними да, то есть, я их до, до оргазма доводил. Вот. Ну, ты не, я рассказывал, говорю, слушай, у меня практика, у меня брахмачария, я вот, у меня воздержание. Сухи, сухи, они хотели сахар. Вот. Сейчас, И, сейчас ну, второй, второй, который первый. Что сделать для начала? Значит, смотрите. <clears throat> я много лет искал эту практику. Поэтому в целом самый лучший, самый короткий ход это вот попасть на интенсив. Попадите на какой-то интенсив. Потому что на самом деле то есть вся эта штука она очень индивидуальна. Ну, для того, чтобы получить нормальные результаты, то есть вы можете делать самостоятельно, угробить туда кучу времени, но делать даже не то, чтобы неправильно, а делать то, что вам не подходит. То есть вы можете сидеть с закрытыми глазами, медитировать, наблюдать входящие и выходящие дыхание, но так и не дойти до нормальных состояний, просто потому что... Ну, э ну, у вас нет квалификации увидеть, что там происходит. Просто потому, что на самом деле э, должны быть включены несколько аспектов. Должно работать тело, у вас тело должно быть определенное, у вас эмоции должны быть э, подвижные, прокаченные, у вас внимание должно быть острым. Поэтому самый простой способ, который я рекомендую, если бы я сидел сейчас на твоем месте, да, и если бы я сам себе давал бы рекомендации, я бы сказал, чувак, иди на интенсив, иди на ретрит, это будет самый короткий путь. Но если такой возможности нет, да, что бы я тогда сделал? Я бы тогда сделал следующие вещи. Вам нужен мастер, то есть здесь нужен человек. Потому что вы это, ну, то есть вопрос, который ты задаешь, это примерно как научиться бороться. Ну, то есть это, это навык поиска равновесия, поиск внутреннего равновесия. И он не подходит ни под один алгоритм. То есть нельзя сказать, что там отклоняйся влево, а потом отклоняйся вправо. То есть там можно дать какие-то упражнения, но это все равно будет алгоритм. Он, ну, он будет либо очень сложный, чтобы самому эту штуку… То есть представь себе, то есть ты берешь, и вот эту штуку тебе нужно поставить. Да? Как, э, как словами рассказать, как это сделать? Это сло... да. сложно. Ходить ногами, да? Это Больше же навык. тоже достаточно сложный навык. Поэтому короткий метод – вот это метод рекомендации, который подойдет всем. То есть самое простое – найдите мастера, найдите тренера, то есть чувака, который ну, как-то в этой теме двигается. Да? И ну, исходя из текущей ситуации, которая в стране есть, да, я бы рекомендовал самый простой метод – это йога. Но йога это у тебя займет, ну, как минимум, год для достижения нормального результата. Первые результаты ты почувствуешь через месяц-два устойчивые результаты. То есть, скорее всего, ты, там, ты сходишь на йогу первый раз и, может быть, даже ничего не почувствуешь, или скажешь, о, ну, там стал немножко поспокойнее. Или там чай пил, чай был вкусный. Вот что-то произошло, но пока еще не понял что. Но нормальные результаты придут через пару месяцев занятий. Два-три два, раза в неделю. Два Поэтому. Значит, вид йоги – это тоже алгоритм. Вам нужен мастер, нужен чувак, нужен кто-то, кто… Этот чувак должен вас вдохновлять. То есть он такой, что вы пришли к нему, вы приходите, не знаю, в зал заниматься или вы с ним общаетесь, и вам, у вас есть какой-то душевный коннект. Вот внутренний комплекс, вы прислушиваетесь к себе и его направляете. Если вы в Москве, Значит, если вы в Москве, тогда э, я рекомендовал бы попробовать. Э, значит, мне заходила в свое время силовая йога. Силовая йога – это йога айнгара. Я не знаю сейчас тренеров в Москве, которые хорошо по этому ведут. Возможно, это Агапкин будет. Но э, мне больше нравятся последователи Сидерского, которые на Украине. То есть я к нему на Украину ездил смотреть заниматься, и у него сейчас есть онлайн курсы, можно вот по онлайн курсам как-то позаниматься. Значит, но опять же, то есть по хорошему, да, это чувак на тебя смотрит и говорит: смотри, ты делай, вот все делают вот это, а ты делай вот это. То есть твоя задача делать другие вещи. Большинство людей, которые начинают, да. Просто хотя бы приседайте. То есть возьмите себе практику 30-50 приседаний в день. Потому что у начинающих очень много агрессии. Представьте себе, что агрессия — это скапливается энергия, которая здесь в голове собирается, и нужно ее выбросить. Для того, чтобы выбросить, нужно сделать заземление, чтобы она тогда ушла. Заземление — это должны быть живые рабочие ноги. Живые рабочие ноги — это йога, шадоу-йога. Это последователь айнгара забыл, как его зовут, Ситха что-то там, ну, короче, этот чувак был э, большим учеником Айнгара, и он нашел какие-то древние тексты и стал, короче, стал их делать. Шаду йога Натанга Зандер его зовут, <coughs> в Австралии он живет, это крутой чувак. Здесь в Москве есть два его представителя, один Филипп Иванов, а другой Андрей ГГГ, -г -г, Андрей Нагэ фамилия, вот. Но Андрей постоянно путешествует, а Филипп здесь в Москве, поэтому можете к нему попасть. Это из простых методов. Можно попасть на Кундалини-йогу. Кундалини-йога дает быстрые результаты, то есть и так это быстро почувствовать, что такое энергия. Значит, и Кундалини-йога тоже нужен мастер. К кому я рекомендовал бы вам зайти посмотреть, это, наверное, сейчас скажу, сейчас скажу. Алексей, Алексей, Макаров, Макаров, не помню имя, может быть не Алексей, Макаров. Он на Бауманке ведет, ну, то есть он такой, в принципе, известный тип. Значит, он прикольный. Из простого, что начать, в... то есть э, техники, которые крутые, нужен мастер и нужен, ну, то есть нужен за вами присмотр. После охренительной техники... Если вы позанимались телом, вы чувствуете расслабление, вы чувствуете такую, ну, как бы, легкость, да? После техники, если она мощная, вы чувствуете, как будто бы с вас содрали кожу. Вы чувствуете себя невероятно чувствительным, и это может быть очень болезненно. Вы можете стать раздражительным невероятно. У меня был случай, короче, я после медитации иду, короче, несу там, мешки с подушками для медитации, за, заношу их в центр для медитации и там лестница короче и лестницу ремонтируют рабочие вот. <coughs> когда у вас есть энергия это не значит что вы такой спокойный расслабленный чувак энергия это как потенциальная энергия как электрический заряд то есть вы заряжены и если что то нужно вы прям тш, мгновенно туда уходите это может быть агрессия это может быть ну, то есть любая вещь я иду короче с этим мешком Заношу, короче, и стоит мужик такой и говорит, типа, ты не пройдешь, неси, короче, через черный ход. Он думал, что я гастарбайтер, который, то есть его подчиненный, что я пришел там, не знаю, принес звездку ремонтировать лестницу. Он говорит, иди отсюда. Я говорю, дядя, говорю, дай пройти. А у меня вот лестница, ну, у меня дверь рядом. Говорит, дай пройти, я, говорю, я вообще не к тебе, то есть, ну отвали. Ну он что-то хрю мучает, мне говорит, а у меня мешок тяжелый, меня уже режет. Пальцы. Я пытаюсь мимо него пройти, он такой раз меня заслоняет, и хоп, меня толкает с лестницы. Я такой бах, шаг назад делаю, я прям понимаю, что вот просто как энергия во мне начинает раскручиваться. Я понимаю, что я так раз, руки отпускаю, короче, и я ему такой прям бах, короче. Ну он стоял, он выше меня, он двухметровый дядька, он на лестнице стоит, на несколько ступенек выше. И я ему бью, короче, я понимаю, что я просто в последний момент руку чуть в сторону увожу, короче, я ему не в пах ударил, а в бедро такой шлеп, короче. Раз забегаю, короче, прям схватил, и, короче, я понимаю, что сейчас загрызу, сука, на этой лестнице. Прям. Я говорю, блядь, ты там. Он такой, все, короче, хоп, он куда-то звонить пошел сразу. Я такой стою, думаю, блядь, нехорошо получилось, надо извиниться. Я раз к нему, такие гастарбайтеры стоять, ты куда? Я говорю, да надо объяснить человеку, что не так получилось. Они-не-не-не, вот на тебе мешок, заноси, короче, говорит, уходи. Поэтому ищите не метод. Не метод йоги, не то-то, не то-то. Ищите человека. Ищите человека, который научит. Это самый быстрый способ обучения. Поэтому если бы я давал совет себе, то есть я бы давал следующее. То есть первое. Найди э, человека, который будет учить. Иди на интенсив. Интенсив — это самый короткий метод освоить медитацию, получить высокие состояния и получить инструмент, с которым можно потом дома самостоятельно работать. Зачем э, убирать вот эти все штуки, если ты и так можешь достигать целей? Если ты и так можешь достигать целей, и тебя все устраивает, тогда лично тебе это не надо. Ну а как понять, что мне это все-таки... Ну, я не достигаю цели из-за того, что я ну, что не, не ем опилки или из-за того, что я просто проебался и не сделал то, что надо было сделать? Может, мне надо было, там, не знаю, работать чуть побольше или все-таки сразу начать мотивировать, это, медитировать? Чувак, вообще, то есть, ну, то есть, то, о чем я рассказываю, это выбор. Да? То есть, это выбор, то есть, ты выбираешь, как ты хочешь жить. Ты говоришь, я хожу по жизни, и у меня есть с собой чемодан моего прошлого опыта из детства. Страхи, комплексы и все остальное. Но в целом, если мне нужно, да, я всех своих целей достигаю. Я ношу этот чемодан, короче, но если мне нужно там побежать, Затек, я побежал. Цели, которые достигаю, они, в принципе, вполне нормальные. Ну, окей, ну, возможно, да, то есть, если ты от этого избавишься, ты будешь быстрее достигать цели, которые тебе нужны. Возможно, ты не заработаешь язву к какому-то возрасту. Вот. Возможно, там, не знаю, ты... Представь себе, да. Вот мы сейчас, мы сейчас говорим о следующем. А еще в новый момент туда? Мне туда нужно перед, Мне нужно перетрахать 50 телок, а потом из них выбрать ту, которую я буду любить по-настоящему. Угу. Это обязательное условие. То есть я говорю, слушай, а если ты себя полюбишь, ты просто с теми телками, которые тебе разносят голову, ты не будешь общаться. Сейчас. Очень много пикап-теорий да, они, они заключаются в том, что когда вы подходите к девчонке и она вам говорит «нет», вы начинаете «ах, нет, ну смотри, а я еще вот это умею, а еще вот так, а еще вот так». То есть вы начинаете доказывать ей, что вы пиздатый. Это совершенно лишнее действие. Еще такой момент, вот все эти практики, они происходят, ну как сказать, абстрагируешься от мира, кто-то в лес уходит. Там в Православии тоже такое есть монастырь, люди уходят, и они там, ну, легко быть святым, когда ты с белками общаешься, все нормально. Белка, Если да. этот чувак приезжает потом в Москву, ну он, он сможет потом дальше возьми, таким же быть. Возьми, возьми одну белку, да, общайся с ней. Как адаптировать это в рамках мегаполиса? Знаешь, смотри, я считаю, что... не то, что адаптировать, это такое вообще, в принципе, возможно. Я считаю, что, ну, вот есть уровень... Вот здесь, в Москве, медитировать и быть просветленным. Ну, это уровень хардкор. Это э, где-нибудь в Таиланде, сидишь под пальмой, и тебе приносят э, хавчик, и ты там медитирующий. Это проще. Нет, тут это я даже проще. не то, что как лучше сделать, а ну, имеет ли это ценность, если потом этого чувака, который там в лесу жил, вернуть потом в Москву, он такой, я весь хороший, я ни на кого не злюсь. Потом бабка в метро наступит на ногу и посмотрим, какой он просветленный или не просветленный. Тут вот в чем вопрос. <связь> ну я просто, я я про это я про это говорю. Уже... Слушайте, ну <связь> я я про это говорил, я про это говорил несколько, я про это говорил сегодня несколько раз про этот про про, про вызов, да. Нет, ну насчет опилок Юра сейчас шутит сейчас пока Макс не ищет. Да не, я, я, я, я а говорю я сейчас не Есть поддержу. два варианта, как понять какой Да насчет опилок вроде шутка не шутка, но вчера была та же самая тема, когда еще не пойдя в поля, кто-то из вас начинает, а если это, а вдруг то, а если вот это, вы пошли попробовали пожрали в кавычках эти опилки, да. Вы пережили этот опыт, и тогда часть вопросов отваливается сама, да, часть вопросов, и вы понимаете, это вообще ваше или не ваше. Да. Макс предлагает... Ну, хорошо, ваша... медитацию Значит, тогда... Смотри, -то януш -то. Корчак, он медитировал или нет, Когда шел в, в тренинг. Этот... Кто вы, о чем сейчас вопросов? Нет, ну, там, не там, знаю, там кто чуть -чуть такой, не в курсе медитировал. Ладно, окей. «В тюрьме Кхэнпо Мюнсел Ринпоче учил меня. Степень твоей реализации станет понятной, когда ты столкнешься с трудными обстоятельствами. Ты не узнаешь ее, пока все хорошо. Когда вы оказываетесь в неприятной ситуации, испытываете огромную боль, в возникновение сильных эмоций, только тогда вы узнаете уровень своей практики». Значит, ну, там дальше есть еще текст. «Если ты находишься в благоприятных условиях и сохраняешь счастье, говоришь, круто, но смысл медитации, смысл практики в том, чтобы ты в реальной жизни, в реальных условиях был спокойным. Спокойным, знающим, что тебе надо, и спокойно делал дела, которые тебе нужны. А если я делаю неспокойно, как бы все равно делаю и достигаю делай, цели? Делай. <къем> <къем> Тут зависит от типа личности. Денчик, ты в принципе такой сам по себе намного более спокойный, чем я, например. Нет, я просто наоборот, Но ну, есть люди неспокойные не а совсем, человек, как и который... я, да? И они делают, ну вот ты же делаешь и достигаешь, просто зачем на это вообще время тратить, если можно и без этого достигать а цели. А я не могу без этого быть, ну, без, без чего еще раз, без медитации. Ты, ну, а что бы ты достигал, не если бы ты, а ты был еще и в этом спокойный? А тогда, хорошо, такой вопрос, как долго Может, надо пробовать? Да. Может ты просто говоришь, я самый сильный в этом, в песочнице, да, я зашел, короче, всех раскидал, ну так у тебя просто вызовы а, говно. Вы, я вы, не, вы, я, я, я вы... ни одного олимпийского чемпиона не видел, который в лес спрятался, ел опилки, потом дольше всех там куда-то шел. Ну, может быть, да. А, как, как долго тогда надо это пробовать? Ну вот я пробую медитацию, как через какое, через какое время должен прийти результат? А это у нас есть цель, а есть смысл, да. То есть получается, если ты это, блядь, как цель ставишь, да, что типа через месяц должен быть результат и будешь ждать этого ну вот это я сейчас свое понимаю я скажу будешь ждать результата нихуя не будет вот как только ты говоришь я это буду делать вот блядь, и когда я пойму что что-то происходит ну вот наверное да потому что мне ирка тоже когда говорит делай погружение я говорю а когда когда блядь, я расслаблюсь она говорит а если ты будешь все погружение думать когда я расслаблюсь ты нихуя и не расслабишь тут вот затрагивался такой вопрос мне лично в жизни больше всего не хватает это вот работы в одну точку вот к этому как прийти я постоянно работаю в одну точку ну вот ты говорил, что есть мужик, который сел там под пальму, и он был сконцентрирован на одном, и у него сразу достиг. Вот я не могу сконцентрироваться на одном, я сразу делаю много. Ты недостаточно сил тратишь на то, чтобы это получить. Ну вот как? Нужно это развивать, тратить на это силы и развивать. Как сейчас именно? С медитацией на свечу. С в том числе. Вот нет, я сейчас тебе свой опыт рассказываю. Я вообще человек неспокойный, и как ни странно, типа медитация, это ну, по большому счету, если внешний посмотреть, человек нихуя не делает. Ну так, если внешний, да. И тебе кажется, что, блядь, что сложно, что 30 минут посидеть, вот так вот стараться не моргать, ну там, не будем нюансы описывать, да? смотреть на свечу. Сука, я когда там сижу, я ставлю будильник на 30 минут, да не надо. Ну, чтобы знать, что типа, ну, 30, понимаешь, чтобы не думать о времени. Потому что если я еще буду думать о времени, я съебусь через 5 минут. И вот для меня до сих пор, короче, я, блядь, не могу досидеть 30 минут. Я сижу, вроде меня получается медитировать, но все, мое нутро говорит, блядь, ты что здесь сидишь, и, ну, надо что-то делать, типа вставай. И вот ну, я для себя, как сказать, представляю, что тренировка вот, нацеленности на что-то одно, да, там, и сосредоточение, она в том числе и в этом для меня, это одна из практик, потому что... Я из как хочу встать и съебаться, бля. даже не понимаю почему, даже мне никуда не надо, Потому я просто что... не хочу быть здесь и смотреть на эту ебаную свечу, понимаешь? Один из самых простых способов медитации… Так это физически, не? это наука, Вова, это физическое состояние. Ты, например, идти 4, 4 часа намного проще, намного проще, чем стоять 4 я часа. Я здесь я вижу то, что если я буду, научусь концентрироваться на этой, блядь, свече… И сделаю это регулярной практики Значит, у меня будет пользой в обычной жизни. Когда я пишу, блядь, там книжку или не знаю, делаю какой-то сайт, я буду делать этот сайт, блядь, а не рассеиваться на кучу. А, вот это еще, вот это еще. Я думаю, что это должно так сработать. Я у меня, не короче, не то есть, ну вот кейс, кейс буквально недавний, да? Два кейса расскажу. Значит, первый кейс. Чувак, я ему даю.. Ну, то есть практика комплексная. Я ему даю утреннюю и вечернюю практику. Они простые. Утром там, сделать сурья маскар с фиксацией 30 секунд в асане, э, медитация, наблюдение за дыханием. В течение дня несколько раз у него звонит, звонит будильник. Он делает э, удияна бантху. Э, Это ну, вакуум, как у качков. Да? То есть выдохнули и втянули. Э, э, стимулируются внутренние органы в животе. Значит, и вечерняя практика смотрения на свечку. Проходит, э, то есть нужно время, чтобы этот процесс раскачался, да, то есть он раскачивается. Через месяц происходит следующее. Он говорит, Макс, у меня, говорит, внимание становится очень острым. То есть если нужно работать, он говорит… До этого, да? До этого телефон позвонил, да, или какая-то смс -ка пришла. И он, короче, говорит: я не могу туда не залезть. То есть я вижу, что, что, что началось, вот короче, говорит, телевизор. я не могу. Он говорит, если я сел, короче, в работу, Чик, говорит, я понимаю, что я, ну, то есть, я управляю вниманием. Если я захочу, я полезу. Но если я не хочу, короче, то есть на меня этот телефон и прочие штуки не влияют. Он говорит, я становлюсь просто предельно концентрирован в работе. То есть меня не отвлекают люди, которые ходят, разговаривают или еще что-то такое. Я просто беру, короче, делаю дело. Он говорит, мне эта штука принесла, ну, то есть для него, да, она ему принесла там в районе там тысячи, семьсот, семьсот тысяч рублей, тысячи, десяти тысяч долларов в месяц. Именно для этого какой вид медитации надо использовать? Он делал комплексные вещи, которые подобраны были для него. Значит, смотрите, ребят, я не могу дать одно на всех. Значит, я могу ну, то есть, потому что это, тебе эта штука может не подойти. Я могу тебе дать на, ну, то есть, на, на твой страх и риск. То есть будешь сам пробовать, зайдет или не зайдет. на Маскар ⁇ это утренний комплекс, где ты проходишь по всем крупным мышцам с фиксацией васа не в течение 30 секунд. Это медитация с наблюдением за дыханием в течение получаса, он это делал утром. Это есть приложение, называется Mind Jogger. Вы выставляете временной диапазон и количество напоминаний, и он в случайные моменты времени вам дает напоминания. Во время напоминаний он делал у Диана Банха. Вот. и вечерняя практика называется Трата, осмотрение на свечку. Я тебе просто Денчик, ну, как бы тебе говорю, да, но это всех касается и меня. Я вот для себя как объяснил, что я ни хера не потеряю, если даже вот скажу себе, а да я попробую. ну типа блядь, Я в этом вижу логический какой-то смысл, у меня сейчас проблема в терпении, ну это и, блядь, и тренирует, соответственно, терпение по логике вещей. И я себе сказал, что если я попробую, я что, блядь, жизнь что там проебу, например, дай-ка я два месяца подряд буду делать каждый вот, день. мы же замечаем практику. таких людей, и даже в которые проебают. Когда они когда начинают этого. люди скептически относиться, ну, я им всегда задаю вопрос, а ты что-то потеряешь от этого? Это же, блядь, как, попробовать, понимаешь, а вдруг прикольно, а вдруг ты увидишь, как тебе сказать, ну, физическое подтверждение в жизни, вот там в своем бизнесе, в чем угодно, вот этих всех вещей. Есть, и, и тут еще один момент, что если ты это делаешь изначально с состоянием скепсиса, типа, да это хуйня, сейчас вот 2, 2 месяца пройдет, и ничего не будет, так и ничего не будет. А если ты себе говоришь, ну как за плацебо цепляешься, говоришь, так, блядь, я хочу, чтобы было, ну ладно, я, конечно, это не доверяю, но я посмотрю, но я хочу увидеть результаты. понимаешь, когда ты начинаешь вниманием искать этот результат, ты любые вещи, но ну, будешь, так сказать, видеть как положительное подтверждение. Понимаешь, если ты изначально скажешь, да это все хуйня, тогда лучше не пробовать. Ну, то есть, в моем понимании просто типа Ахули не попробовать, короче, если там хоть коротко. И вот со свечкой для меня это прям вот, сука, закус, потому что я каждый раз сажусь, думаю, суп, ну я его днем делаю. Блять, я хочу уйти, короче. И вот это даже, знаешь. Как бы, когда какое-то преодоление себя, это уже наполняет тебя энергией. Потому что ты начинаешь чувствовать себя энергетически пищей, Потому что ты сказал себе, так, блядь, сидеть. Ты, ты не животное, который пошел, ты а я хочу есть, я хочу спать, все ради, блядь. А ты сказал себе, и ты это выполнил. Ты такого заебись, ну, силу воли. Даже с этой точки зрения, ну я в этом вижу плюс. Максим, вот ты говорил, что как бы было 20 девушек, которые действительно а? тянулись, тянулись к тебе, как-то любили тебя им позволял это делать, то такой вопрос у меня, вопрос совести, который, в принципе, он у меня возникает. То есть, а не поступаешь ну, как-то против совести, то есть не опанываешь этих девушек тем самым, что позволяешь всем… Наоборот, я им рассказывал все про себя. Я рассказывал про себя, про, про свои ценности, про то, что я делаю, что у меня есть, есть другие, много, блин. что есть другие, я при ними общался. Некоторые благодаря этому стали трахаться друг с другом, короче, помимо меня. То есть я иногда прихожу домой, там кто-то трахается, блин. А у тебя во время. это как раз наоборот. А здесь чайные тегости, не рассказывая девушкам. Если если я обманывал, мне было тяжело. Я говорю там, Волод, там помнишь мы с тобой кино смотрели? Нет, ты не со мной смотрел кино. Ты такой, О, да. ночью лежишь, короче, там звонок в два часа ночи, там какая-нибудь пьяная тёлка там. Ты где? Я сейчас приеду. С таким и ты понимаешь, я положишь трубку, а рядом лежит такая, она прям каменная, она напряглась. И вот сейчас, ну вот, ты сейчас положишь трубку, и сейчас начнётся. Вот. А тут, наоборот, все было настолько на лайке, настолько мягко и легко. Но это, кстати, сложнее, Они оказались. бы, да, вот эти всем, эти 20 штук они сами типа по себе потянулись? А Или ты прям цель не ставил, сложнее. что вот это должна я быть? Я это, знаешь, нет, я, знаешь, я, я на ходил знакомился, я ни на кого не, ставили, не давил, не, теряешь, не наставил. Да. Я, ну, я а просто... если, допустим, появляется 21-я, которую ты прям хочешь, чтобы она была в этой компании? Я разбираюсь с желанием тогда. Я смотрю на желание, а что такое желание, почему хочешь, а как это проживается, я его выражаю, проживаю, пускай... Не должно быть зависимости. То есть я при помощи медитации избавляюсь от зависимости от всех. То есть у меня нет критичности. Ну, получается, получается, нет, значит, нет. То есть я нигде там не тащу за собой в светлое будущее. Я, наоборот, на ну, точно расслаболен. Я, я, ну, то есть вот если до этого я был такой охотник питбуль, то есть я выслеживал телку, я в нее вцеплялся, короче, и как это, знаете, все же это, ну, питбуль, раз, раз, раз, раз, раз, пока в горло не, не перегрызет. Вот, то я стал наоборот, как его, садовником. То есть вот вот растет цветочек, хоп, я его там подвязал. О, а здесь уже созрела игрушка. хоп. Но вот. это тоже, видишь, есть такое, вот есть садовники, если уж остановились на этом примере. Есть садовники, вот что выросло, то выросло. Я кайфую там, от одуванчиков. А есть, которые ставят цель, нет, сука, вот Сибирь, а я посажу розы. То есть, ну, и, и он в итоге посадит и сделает. Ну, то есть я смотрю, кто мне нравится, да, и эти сажаю, То есть я... Ну, то есть, я, я не подходил знакомиться к тем, кто мне не нравится. Это первая штука, которая происходит. Вы перестаете делать то, что вам не нравится. Тут еще Макс сказал, что, что, сказал, что как бы, ну, неправильно то, что когда телка говорит нет, и вы начинаете как О, бы преодолевать конечно, это вечно. нет. Да, Денис, преодолевать да, это нет, и пытаться как бы доказать, что вы пиздатый, да, типа не, погоди, да. И как бы, я от себя просто своим мнением поделюсь, что сейчас. Это единственное, что вам остается и что вы должны делать. То есть, и вот на данном этапе, да, вы должны делать именно так: типа нет, ни хуя не нет, короче, потому что я пиздатый. А когда вы уже в этом ну, что-то будете получать, каких-то результатов, несомненно, не то, что неплохо бы, а желательно и вообще в принципе единственный правильный путь это перейти туда, о чем говорит Макс когда уже отказаться от этого, то есть от всяких прожимов, убеждений и так далее. Но вы сразу туда не телепортируетесь. Но при этом важный момент, что вы уже сейчас должны об этом начать думать. Вот, ну я так думаю. То есть вы внешне должны доказывать, нет, я тебе докажу, что я пиздатый, а внутренне в подкорке держать, ну, пытаться словить состояние такое да, типа, вот не похуй. Слушай, как бы ну, начать с этого, я думаю. Или вот это так. следующий шаг, куда вы придете рано или поздно. То есть сейчас сосредоточьтесь на, на том, о чем говорит Володя. Потому что есть такой момент хитрый, что здесь кто-то неправильно поймет и скажет, да, я же не должен тогда настаивать и типа, я же пиздатый. То есть это вот сейчас, на данную секунду вашей жизни, оно вас не придет ни к чему. Поэтому вы сейчас, да, пойдете и скажете, не, ни хера, я все, я все равно добьюсь. Но когда вы там начнете получать результат, начните сразу же пытаться искать вот то, о чем говорит Макс. Это следующий этап, и он намного более охуенный. То есть я умел делать меньше э... энергии все. энергии затрачивать. Все этапы сил. соблазнения я умел делать. Вот. Но поменялось качество, как я это делал. Ну и та, то количество энергии, которое ты затрачиваешь, да, потому да. что некоторые там, приходя откуда-то с полей или со свиданки, чувствуют себя, блядь, как будто вы там из-за трактора разгрузились с цементом. Это тоже не есть хорошо. Да, вы получили результат, но вопрос, какой ценой и в каком состоянии вы после этого находитесь. Блядь. Весь в поту или, знаешь, на лайте. Типа, о, это то же самое, когда... У меня до сих пор не проработана тема денег. То есть, когда я начинаю напрягать тему денег, блядь, постоянно проверять почту, там блядь, пришли ли какие-то оплаты, заявки. Сука, как зло ничего не... Ну, как вот Это вожделение, оно просто убирает вот это все. Я не знаю, как это работает, это работает. Я ну, погружаюсь в... Есть такое... Это как она называется, блядь? Автогенное погружение. Правда, у меня с этим тоже проблема, потому что я через раз себя чувствую. Там хорошо через раз мне прям хочется встать, ебаться, Чего я тут лежу. На? Но как только мне удается расслабиться в аутогенном погружении, ну это аналог какой-то, да, то есть немножко не то, о чем говорит Макс. То есть та тема круче на самом деле. То есть как бы я из него выхожу, нам потягиваюсь, смотрю, хуяк в почте уже прилетело несколько там, оплат. Я не знаю, как это объяснить. Такое ощущение, что я как бы напрягаюсь сам, напрягаю мир, который мне и так все несет. Ну, как бы, я же там дитя мира, сейчас мы не о том, что Чтобы давайте дитя... попляшим, мы баптисты, мы не об этом, да. Я не знаю, как это работает в физическом смысле слова, но это работает. Когда я начинаю напрягать мир, он хочет мне принести все, что я хочу, но он упирается в какое-то говно, которое я же сам создаю. Как только я расслабляюсь... Это само начинает идти, как будто я вот этот щит убираю, понимаете? То есть я не знаю, как это объяснить, это нужно только на себе испытать. Будете охуярить, как, как бешеные. Давайте, ребята, конечно. Вот это вопрос из, из области скептиков. Эм, прочитав книгу, которую порекомендовал Володя, автор, он говорит то, что, будучи где-то в юго-восточной Азии, видел тех самых мудрецов, которые преодолевали гравитацию. Эт, вот эта фраза меня вызвала скептик. Я абсолютно также к этому отношусь. Я очень скептичный. То есть я, я все пропускаю через себя, и у меня ум достаточно скептичный. Я не верю, сука, есть физика. Вот, я не, верю, витации, я не да, верю в нарушение физики. То есть это, ну там, может быть, там у кого-то были глюки, да, он там э, обкурился гашиш и говорит, о, смотрите, он летает, да, там, ха-ха-ха. Я не знаю, что с ним будет. Я в такие вещи не верю. Есть тело, у тела есть определенные данности, да, но есть психика, и у психики другие законы. Но они не проявлены в материальном мире таким образом. Я, склонен, я, да. я не верю в эти, знаете, там как его энергетический удар, там или еще а, какая-нибудь Да, да, да, да там, там, на него бегут 50 человек, он там он руками машет. Я они вот так отодвинуты. Да. То, то есть все, все это полная херня. Значит. Это, ну, то есть, во что я верю, демонстрируется следующей притчей. Значит, два ученика встречаются, один говорит, наш мастер может там, взглядом спилить дерево. Наш мастер может так стоять, короче, на одном берегу реки водить кисточкой, да, а на другом берегу реки будет стоять человек, и у него будут появляться иероглифы. Второй говорит, а наш мастер, говорит, когда он ест, то он ест, когда он спит, то он спит, когда он гуляет, то он гуляет. Он говорит, ну, чувак, это же все могут. Он говорит, нет. Все люди, когда едят, они там думают, мечтают, разговаривают, внутри ругаются Телефон с кем да. Когда там, когда спят, у них там кошмары им снятся, еще очень. Когда гуляют, у них ну, параллельно происходит 10 тысяч дел. Настоящее волшебство, настоящая магия – это в один момент времени делать одно действие. Это предельная концентрация в текущем моменте здесь сейчас. В это я верю. Я считаю, что ну, это есть, это возможно. Я это сам видел, я это сам чувствовал. Я считаю, что это, един, ну, это единственная магия. А вот это, это фокусы. мне. Ну и про статью, Раф, я думаю, что он просто, наверное, знаешь, ну, как сказать, вот аллегорией такой назвал. То есть я не думаю, что он прям это все видел. Ну, не надо к этому так относиться. Просто чел тем самым дал понять, что он ну, увидел много. И я тоже, честно говоря, смутно себе представляю, чтобы чувак полетел. Саня, у тебя долгий вопрос. не как ты относишься к технике трансерфинга? Значит, я читал книгу трансерфинг, и там есть, вот это. Мне она не понравилась, потому что там: если это маятники, маятники, то это маятники. То есть он берет одну штуку и вдалбливает ее, вдалбливает, вдалбливает. То есть мне она показалась нудной. Да? Но в целом это некая модель. То есть представь себе, что есть. Ну, Какая-то большая, большой объект, да, и на этот объект можно посмотреть с разных сторон и разными словами это описать. Поэтому я считаю, что трансерфинг, э, Библия, буддизм и прочие вещи, то есть они дают описание одного объекта, но каждый с разных сторон. То есть, вот. то есть в целом это одна из точек зрения на внутренний мир, на устройство внутреннего мира. И она, ну, то есть для современного человека определенным образом, ну, то есть она использует современные слова. Каждый выбирает тот язык, как бы, ну, как бы для себя, и который, будет, правда, который ему будет, ближе, ближе принимает. Да, да ничего не будет работать. Ты, ты не веришь в идти в Бога, в да, Библию да, и не знаю. Ты или? выберешь трансфект, типа скажешь, все, все хуйня, а вот здесь есть логика. Кто-то скажет, все хуйня, вот есть Бог, там, Он там позаботится, там надо только так сказать, расслабиться, ну, отпустить. Там все воля божья а это то же самое как отпустить хватку, туда типа расслабить потенциал это же воля божья это просто удобный для тебя триггер которым ты можешь себе объяснять это чтобы работа. это работало да какая разница блять хоть ты это назови ну как то есть я тебе даже больше скажу это будет работать даже если ты никак это не будешь называть понимаешь <свят> о чем я рассказывал сегодня есть внешний мир есть внутренний мир нас учат работать с внешним миром с детства мы изучаем внешний мир все предметы, все остальное, то есть мы мы не изучаем, как работают эмоции, как они связаны, как связано с мышлением, что бывает состояние безмыслия, все остальное. В нашей культуре этого нет. И в целом в мире этого не так уж и много. Но внутренний мир, тем не менее, существует. То есть, первое, происходит некое игнорирование внутреннего мира, а он есть. И он влияет на жизнь, влияет сильно. Поэтому э, я для себя, когда нашел способ, влияние на внутренний мир, во-первых, я офигел, я увидел, что можно качественно влиять на жизнь, можно качественно влиять на восприятие жизни. Это раз. Второе. Жизнь не становится проще. То есть сказать, что я помедитировал и стал, и все мои проблемы куда-то убежали, это форма наркомании. То есть да, я однажды в эту ловушку попал. То есть я в целом научился решать все свои проблемы просто сидя в медитации. То есть у меня какая-то проблема, хоп, я сел помедитировать. Я жил без денег достаточно долгое время. То есть когда один, это вообще было легко. Мне не нужна была яхта, потому что у меня у друзей была яхта. Вот. И я знал, то есть ну, я пользовался просто социальным капиталом. У меня не было, какой-то большой работы, зарплаты и всего остального, но если мне нужно было, не знаю, там потусоваться, у меня есть чувак, у него яхты, на яхте есть все, все, что нужно. Ему нравятся девчонки там такие-то, с такими-то, с такими-то, с такими-то параметрами. Я ему говорю, я к тебе приеду, он говорит, да, конечно, приезжай. Макс всегда, да, всегда рад. Поэтому квартиры, клубы, короче, прочие вещи, они были мне доступны. Значит, и я решал. Вопросы внешнего мира просто сидя сидя в медитации. Но это, это как героин. Да? То есть я сел помедитировать, хоп, героином закинулся, и все хорошо. Однажды я увидел, что мои близкие от этого страдают. Я увидел, что ну, как бы мне хорошо, но моим близким не очень хорошо. И, и тогда я короче, вышел из медитации, стал смотреть, что, что можно сделать. И то, что я хочу до вас донести, да, оно заключается в том, что есть... Методы, которые вы можете приводить себя в порядок. Медитация, психология, психотерапия, просто бегать, просто заниматься телом тренировками. Да? Когда вы хорошо потренировались, вы идете, вы расслаблены и всякая херня в голову не идет. Если вы этим системно занимаетесь, у вас она системно в голову не идет. Вот. И мое послание заключается в том, чтобы вы медитировали или как-то приводили себя в порядок и уже, Шли в тот контекст, который вам нужен, чтобы это ни было. То есть я сейчас, ну, то есть, моя работа сейчас основная, ко мне приходит народ из бизнеса. То есть я раньше занимался пикаперами, то есть я приходил, я просто пришел, потому что Володя позвал. Говорит, Макс, приходи. Моя основная работа сейчас это коучинг, связанный, то есть народно связанный с бизнесом. Приходит человек и говорит: Макс, мне, короче, 45 лет, он ездит на Бентли, он управляет какими-то там здоровыми площадями, вот, и он, говорит, и он наемный директор. Он говорит, Макс, я сейчас, короче, то есть пройдет пять лет, меня, короче, уберут с этой темы, я не хочу терять в качестве жизни, но открыть новый бизнес мне стрёмно, потому что есть мышление собственника, да, и мышление наемного работника, они разные, даже если он директор, разные. И он говорит, блин, мне стрёмно, что делать? Я говорю, окей, давай. Я с ним делаю просто одно, я просто привожу его в порядок, он приходит в порядок и идет дальше решать дела. Он приходит в свою контору и в спокойном состоянии разговаривает с тремя учредителями, все три, короче, это бывшие бандиты, короче, один из них э, хочет его убить. Перспективно. А? Перспективно. Да, и вот, ну, то есть его задача просто, то есть спокойно все это дело разруливать, потому что если он эмоционально вовлекается, короче, они его просто разматывают на раз, два, три. И он, то есть он по итогам занятий, да, он говорит, чувак, я понимаю, что все, мне нужен бизнес, мне нужен бизнес отдельный, и он начал в эту сторону что-то делать. То есть он, у него есть деньги, он там нанял какую-то команду, сейчас они делают колл центр нашел молодых парней, которые, ну, которых проинвестировал, сейчас инвестор выступает, и они двигают тем. Вот. И что бы у вас ни было, да, то есть вы приводите себя в порядок и начинаете общаться с девчонками, начинаете знакомиться с девчонками. Потому что когда вы медитируете, приводите себя в порядок, идете в пикапе, у вас получается, вы находите классный девчонок. Когда вы делаете то же самое, идете в бизнес, идете делаете другие дела, у вас другие дела тоже двигаются. Вот, поэтому мое послание сейчас, приводите себя в порядок да, и занимайтесь девчонкой, девчонками, потому что сейчас это сфера вашего интереса. Ребята, да, сейчас, значит, медитация, ну, как я для себя понимаю, это вспомогательный инструмент, такой же, как для кого-то другого спорт, для кого-то другого что-то еще. Ну, то есть это инструмент, который ну, не вчера появился, да, и, наверное, если его придумали древние, значит, в этой штуке какая-то есть польза. И так же, как и любой другой инструмент, если это внедрять не так, что раз в месяц ходил в качалку. Бля, что за хуйня, почему я не стал лучше, да? вот. Плюс ты говоришь по поводу того, что это решило все твои проблемы. В принципе, я считаю, что ну, ставить вопрос таким образом, что относительно к любой вещи да, в мире, решит ли это все проблемы, это ну, нелогично. Да? Нет какой-то особенной космической хуйни в этом мире, она не изобретена, которая решает все проблемы, ну, кроме смерти. Вот я еще добавлю, да, то есть жизнь становится, она не становится проще, она не становится проще, но она становится интереснее. То есть вы начинаете принимать более серьезные вызовы. Если брать девчонок, да, то, э, ну, то вначале вы подходите, да, и, ну, знакомитесь. Есть у Тарасова, Владимир Тарасов, книга для героев. Это моя книга номер один. Перечитываю раз в год просто в обязательном порядке. Это древние китайские притчи, собранные там в определенные главой. Там есть притчи про учителя боевых петухов. Боевых кого? Боевых петухов. Князь принес своего петуха боевого, к учителю боевых петухов, говорит, научи его. Приходит через неделю, говорит, готов? Он говорит, Нет, еще не готов. Он всех боится, всех шугается, на чужие крики реагирует, не готов. Через неделю приходит, ну что, говорит, готов? Он говорит, Нет, еще не готов, потому что он его переполняет яростью, злостью, он на всех кидается, со всеми дерется. Вот. Через неделю приходит, ну что, готов? Он говорит, да, теперь готов. Он неподвижен, словно вырезан из дерева. На чужие крики не реагирует. Но другие петухи, завидев его, убегают прочь. Ну, боятся с ним драться, убегают. Когда, то есть, вот эти стадии развития относительно девчонок. Да? Раньше пафосные девчонки, для меня такое понятие существовало. Это какие-то там, не знаю, дочка банкира. А, ты короче. Да, и вот какие-то вот они гламурные, Батрия гламурные девчонки. Раньше я их боялся. То есть я понимал, что для меня это был вызов. Потом с приходом техник медитации и внутренней работы появляется просто сила, внутренняя сила. И я стал на них кидаться. То есть если для меня, если она была какая-то там невероятная, для меня это просто был вызов. Ну то есть я должен был туда влезть. Я помню случай, короче, когда я стою в баре «Луч», заходит чувак такой, вот такой с бородой, вот, с двумя нереальными блондинками, короче. И я стою такой, я понимаю, что ну вот, мне нужно подойти туда и поговорить. Потому что я понимаю, что... Ну, то есть, а я жду друга. Друг должен прийти там, через пять минут. Я понимаю, что если друг сейчас придет, то я точно не подойду. Поэтому мне нужно. Я такой раз, два, три. Хоп, пошел, короче. И начинаю разговаривать. Разговариваю, разговариваю. Потом этот чувак такой, молодой человек. Мы хотели бы там провести вечер а не в вашей компании. Вот, я такой ну ладно, все. там На меня уже телки реагировать стали. и Для меня это было соревнование. Я соревновался с этим чуваком, на самом деле. не За внимание телок соревновался с этим чуваком. Вот. Доказывал что-то себе. Это вторая стадия петуха, да, когда я наоборот кидался. Если она какая-то особая, если она еще с парнем, если еще парень какой-то прикольный, все, надо мне там... Я должен сейчас прийти и доказать ему. А потом однажды произошло следующее. То есть, это был какой-то клуб где-то на красном октябре. Там, рай, не рай, я не помню какой. Я помню, короче, стоит такая девчонка, и она <coughs> в этом такая, она рыжая, короче, у нее такие глаза зеленые, вот, платье какое-то зеленое. Она тут явно там с модельным или прошлым, или настоящим, короче, с ней, короче, какие-то там чувак такой тоже модный. Вот. И чувак отходит, короче, и я вижу, к ней подходит. Мужики, и они прям отлетают, как эти, как шарики для бинтон, прям. То есть она, она им говорит что-то такое, а я понимаю, что ну, в клубе, когда подходят, говорят, ну, ну не так быстро отлетают. И я видел, какие чуваки к ней подходили, они такие прям, ну, то есть нарядные прям. видно, что прикольные чуваки. но она им что-то такое отвечала, что они прям ретировались с моментом, я думаю, блядь, надо, сука, разобраться. И я подхожу, короче, такое, я подхожу, у меня там какие-то шаблоны такие, то есть я вот что какой-то хит ей готов сказать там раз раз раз я только подхожу короче я понимаю что я хочу сказать совершенно не это я начинаю говорить я не помню ну то есть это я начал с комплимента да все начал там папа -па -па", там что-то там про улыбку про глаза про платье так, раз что-то разговариваю совершенно без напряга вот из этого из спокойного состояния и она со мной раз, разговаривает разговаривает короче потом подходит этот чувак потом э -э, ну то есть это она, она говорит, слушай, я, говорит, я здесь там с молодым человеком, то есть он ну, вам где-то поболтает, молодой пожилой чувак, мы с ним пообщались, она говорит, блин, ты такой охрененный. мне говорит, есть подруга, короче, сейчас она придет, она, короче, там тоже какая-то звезда, говорит, все, вы должны познакомиться, поехали тусоваться. Я с ними попадаю в компанию, и для меня вот эти пафосные телки, они просто бах исчезают. То я понимаю, что она в принципе такой же обычный человек. Вот обычный, как все, как я, как вы со своими тараканами и прочими вещами, радостями, грустями и всем остальным. <coughs> То есть появляется сила, и потом этой силы становится много, бах, и сама проблема просто исчезает, но тогда появляется новый вызов. И вот жизнь становится не проще, но интереснее. Просто приходят новые вызовы, более интересные. Вы начинаете принимать более интересные вызовы. Вот про это я хотел. Все, ребят, значит, смотрите,